Привет, ребята, с вами снова Хилклим Racing 2. Сейчас мы с вами покатаемся, и что же у нас будет в этом выпуске? В этом выпуске мы откроем свой первый вот этот золотой, золотой сундучок. У нас наконец-то он пришел. Прошло аж 24 часа, пока он разблокировался, и мы скоро узнаем, кстати, что там будет. А пока я предлагаю с вами проехаться по вот этой станции Зима. Вот. Это самая последняя открытая станция, мы ее недавно открыли, она недавно появилась в обновлениях, и сейчас мы по ней еще немножко проедемся. Вот, мы покрасили джип в такой интересный цвет. Появились у нас новые вот такие штучки всякие, дрючки, что же одеть, что же не одеть. Это мы не будем переодевать, пусть будет такой, в общем. Да, колеса у нас вот новые появились, но они мне не слишком нравятся, если честно. Поставим, наверное, старые вот эти, которые у нас стояли с надписью «HILL CLIMM». Uh, в общем, ребят, uh, uh, давайте, не знаю, покрасил в такой фиолетовый цвет. У нас есть там три цвета, синий и зеленый, фиолетовый. Uh, напишите, какой вам больше нравится, и может общим решением мы перекрасимся. Вот, а пока поехали вот так вот. Uh, первоначальные гонки... Зима. Я уже, в принципе, говорил в предыдущих выпусках, не очень люблю зимнюю гонку, но с учетом того, что машинка уже прокачанная, и мы потихоньку начинаем зимние гонки и обожать. ой ёй ёй ёй ёй ёй ёй ёй Вот такие места нам не очень сильно нравятся. Пока дорожка такая интересная, заправка и монетки будем собирать. Так, чтобы в воду не упасть. Ай-яй-яй, упали в воду! Что это такое? В воде просто машина не слишком управляемая. Если получится, я вам покажу обязательно, как она себя очень отвратительно ведет. Поэтому воду старайтесь перепрыгивать. Вот. Буквально вчера сидел в одной группе и все-таки убедился в том, что машины не универсальные, для некоторых гонок иногда проще использовать другие. Тут я езжу в основном на супердизеле но на некоторых гонках проще было бы ездить допустим на спортивном мустанге или на обычном джипе вот привет олень пока впереди еще много у нас олень вот аж трое привет друзья не знаю что они делают прямо возле дороги не разбегаются а мы тем временем залетаем как можно выше-выше, и все выше, выше, и залетаем в принципе такой трассы, мы еще, э, ну как бы, мы на ней ездили, но она не похожа ни на одну из трасс турнира, а попроще немножко, ну мне по крайней мере так кажется. Вот, э, вот такая вот гора внутри туннель. Зимние. Я их вообще просто, просто, просто очень не люблю. А, кто со мной согласен, пишите, что тоже не любите. Или или наоборот любите, и они не считаются вам сложными. Ну, я не могу быстро <laughs> тут ездить. И с кем бы я ни ездил в туннелях зимних, там есть некоторые. ой, ой, ой не заехали. Вот такие моменты мне не нравятся. Разгоняюсь я сильно сейчас потолок бубух. И разбилась. Каркаса у нас нету. А если не до разогнаться, то и не доедешь. Вот, вух, надо было разогнаться, чтобы заехать, а чуть не разбились. А, в общем, ребят, делюсь своим маленьким секретом. Если я вижу, что, ну, неминуемо попадем мы в потолок или ударимся об что-нибудь, я стараюсь подставлять э, переднюю часть автомобиля, то есть бампером биться. Потому что если мы ударимся крышей, то водитель погибнет. Будет надпись. Водитель разбился. Нам этого не надо. Нам нужно доехать как можно дальше. Так, да, супер дизель просто. Ну, я не знаю, неимоверно мощная машина она у нас. И рвет, видите, как на задних колесах. Надо, наверное, еще нам сцепление-то чуть-чуть про прокачать. Но сцепление с поверхностью. Я имею в виду. И все у нас будет супер. А то машинка так срывается, ее поддергивает вверх. А если мы опустим тент масс и прокачаем сцепление, то оно будет просто взлетать, взлетать вот так вот, в небеса парить, ездить по льдинам, собирать драгоценные монетки. Ух ты, сейчас взлетим! Привет, снеговик! Бу, бу Был снеговик, нет снеговика и нас отбросили назад. Вот мы не разбили. Ах ты, голова! Вот видите? Владея машинка просто неуправляемая. Водитель разбился. А, ну ничего страшного. А, это не смертельное. В принципе, жаль, конечно. Хотелось бы все-таки рекорд поставить. А, каждый раз ставить все больше и больше рекордов. Ну да ладно. Вот мы все-таки добрались до нашего сундучка. Что же мне. Ух ты, пух ты, ничего себе, ребята! 27 тысячи плюс подарок за просмотр рекламы. А, Давайте-ка посмотрим, что у нас там. Ах, вот. А, ребят, не смотрите рекламу. Честно. Сейчас поймете почему. В общем, посмотрели мы рекламу, она не получилось. И еще мы потеряли 22,5 тысячи. Получили какой-то образ непонятный. Нужен он нам или не нужен, я не знаю. Но мы в минусе. Вот. Так что, забирайте денежки, А видео, ну, бог с ним. Видео пусть остаётся видео в общем ну да ладно разблокируем бронзовый и едем дальше вот Опять фиолетовый цвет а у нас есть 70 тысяч на 70 тысяч можно либо наш супер дизель улучшить либо купить танк ребят что вы посоветуете? Покупать ли нам танк? Просто на танке мы не ездили, мы не знаем, как оно, что оно, в принципе. Те, кто гоняли, могут сказать, разница есть, нет. или все-таки лучше улучшить до максимума машинку, чем покупать танки, потом еще в танк влаживаться. Это будет долгая песня. Вот. Напоминаю, мы играем без всяких накруток, без всяких багов, взломов, и поэтому деньги для нас, ну, как бы мы считаем каждую монетку. Вот. И давайте все-таки зарабатывать эти монетки. Вот так вот перепрыгивать это плохо, но в некоторой мере э, так мы... Ну, либо так, либо никак. А то нас про... обгонят соперники, и мы просто напросто вообще ничего не... Ну, как, заработаем. Но репутация упадет, сундучки открывать мы не сможем. В общем, нам это невыгодно. Вот так вот, на самом финише. Нас обошел. Вот этот парень обошел. Печально, печально. Ну да ладно, что поделаешь? Едем дальше, что у нас будет впереди, еще несколько заездов, а, точнее 4 заезда именно в этом турнире. И нам нужно занимать... А, идеальный старт, отлично, это первая ступень к успеху. Занимать надо первые места, вырывать победу у соперников, и все-таки получать все плюшки бонусы Не забывая собирать как можно больше монеток по пути. Вот, вот, вот, вот, так вот нужно держаться до самого конца, и первая позиция обязательная будет наша. Вот, пачка мы уже ä, на первом месте, но два заезда все-таки могут решить. Мы все лишь половину проехали того, что нам нужно было именно в этом турнире. А вот, а третья гонка, а впереди еще будет четвертая. Опять идеальный старт, мы уже просто мастера идеального старта. А Когда-то я уже объяснял, как правильно сделать идеальный старт. Кто не знает, посмотрите предыдущие выпуски. Повторяться не буду. Вот. А, опять этот. А нет, на машинке. А и мотоциклист, вот, они так просто близко едут друг к другу, что а, плохо видно. Вот, водичка чья шапка полетела. Ой, шапка! Я думал, уже шапка займет первое место. Знаете так? Сам не доеду, так шапка долетит, бросает. Первое место его. Да, я, конечно, э, ну, плохо представляю, как это с точки зрения компьютерной игры будет. <смех> ну, прикольно было, <смех>, если б шапка первая финишировала и победу призвели сопернику. <смех> вот, да, как, э, не знаю, я как-то так подгрузился, <смех> интересно все таки как бы так случилось. И, и возможно ли вообще такое сделать? Да, э, ну пусть над этим ломают голову программисты, а мы, мы будем э, побеждать! Вот, в очередных заездах, ведь у нас все-таки супер дизель, машинка мощная и крутая, как бы ребята не старались нас догнать, какие машины у них крутые не были, ну, по крайней мере, у этих наших соперников, мы им пока не по зубам, опять первая позиция и, ну, вот, не знаю, какая-то закономерность, мы уже, наверное, десятый заезд подряд падаем Колесами кверху, тут есть пузом кверху, ломаем шею, ну после финиша это не важно, обидно, но не важно. Дали нам опять бронзовый сундучок и едем мы дальше, а вот денежки мы тратить не будем, будем собирать. Сколько насобираем, столько насобираем, ждем ваших ответов, что, что же вы нам напишите, купить танк или дизель улучшать. Я думаю, когда 100 тысяч наберется у нас, а, ну да, в принципе, Нет, то надо 32 тысячи на, на двигатель. Когда у меня будет 102 тысячи, я куплю себе двигатель. А 70 тысяч я оставлю. Буду ждать э, ваших ответов, ну и потом уже будем принимать как-нибудь решение. Э, в общем, недавно группу создали в ВКонтакте, добавляйтесь обязательно, ссылка будет в описании там можно переписываться, стенка будет открыта, пишите свои комментарии, кто хочет скрины, вылаживайте, делитесь опытом, в общем. В основном это для, ну, для обмена опытом. Ну, естественно, мы будем вылаживать свои видео, показывать, как мы это делаем. Можете вылаживать свои видео, в принципе, мы открыты, и группа для этого и будет создана. А, вам мы будем очень рады. Естественно, ну, как бы, вступайте, ребят, вступайте, будем, будем дружить. Как бы неважно откуда вы, э, неважно кто вы, мы рады всем, будем дружить со всеми, опытом делиться и естественно перенимать у вас опыт. Пока рассказывал про группу, мы уже аж две гонки выиграли. Э, две гонки выиграли. Вот, в принципе я вам скажу э, по своим заездам, э, много еще чего зависит от соперника. Вот сейчас соперники у меня из не слишком высокой категории, и поэтому, ну, от них оторваться намного проще. А есть такие соперники, что с низшей категории, и попробую его догони. Там, он джип один, как купил себе, как улучшил его, и, и ну, чё не делай, ну, летит просто парень, как летит, как в космос, и не догонишь его. А бывает такое, что вот так вот оп, и мы шею себе сломали. Вот. Про группу сказал, про опыт сказал, все, ребят, подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчики вверх, делитесь нашими видео, пока-пока.